Перед просмотром данного видоса, ребята, я бы хотел бы вам посоветовать сайт под названием JoinCoin. Здесь можно выигрывать реальные деньги и выводить на Kiwi кошелек, вебмани или любой другой счет. Суть сайта очень простая. Ты открываешь кейсы за реальные деньги и можешь выиграть больше, чем стоит сам кейс. Чем больше цена кейса, тем больше ты можешь выиграть. Но ты можешь все и проиграть, потому что тут решает все рандом, ребята, и играешь ты на свой страх и риск. Есть бесплатный кейс для новичков, очень полезен, кто ни разу не играл в такие сайты. Пополняешь баланс на 40 рублей и играешь. Каждый день можешь играть раз в сутки. И можешь выпасть число от 1 рубля до 2,5 тысяч, ребята. Поэтому здесь как бы можешь играть бесплатно хоть каждый день. Ссылочку на сайт я оставлю в описании под видео. И, кстати, нужно иметь первоначальный взнос 40 рублей, чтобы играть в бесплатном кейсе. Как я и обещал, в прошлом видосе, ребята, у нас будет рубрика «Случайный комментарий», условия были оглашены в прошлом видосе, нужно было всего лишь написать комментарий, ребята, и случайным образом сейчас я выберу счастливчика, на которому я отвечу на комментарий. Помнишь, один раз мы Вы могли выиграть, почему он стазис не взял, а потом зажарил, почему он стазис не взял, а потом зажарил потому что, скорее всего, у него не было стазиса, ребята, у него 20 уровень, ребята, этот Кирилл Соленов прокачивает страничку с нуля, у него было две странички, одна страничка была 2 миллиона рейтинга, находится она сейчас в Рубиновой лиге до сих пор, вот он, Кирилл Соленов, он прокачивает уже по счету третью страничку, и он обнуляет их постоянно, не знаю почему, но он обнулял страничку много раз, и сейчас у него нубский арсенал, как бы, у него не было стазиса, скорее всего, да, вот поэтому мы просрали бой из-за этого, да. Ну а теперь переходим к видосу, ребята. Всем привет, с вами Данил Яценко, сегодня опять Вормикс нуля. опять супербоссы у нас сегодня, а, сложность сегодня у нас будет, по-моему, горячо, вот, капитан и фермер. Легкая комбинация сегодня, опять же, хотя здесь, а да, легкая. они все травятся, как обычно, да. Вот. Главное, быстренько пройти. С первого раза и все как бы, да. Вот. Здесь просто травим, ребята. Я, конечно, могу все это, это ускорить, как бы, да. Но, знаете, не хочу что-то. Сегодня я снимаюсь на максимальных качествах, потому что у меня не лагает, ребята. Прошлый видос я с качеством низким в игре самой, да. Этот видос снимаю с максимальным качеством. Для вас стараюсь, ребята. Вот, такие дела. Вот, травим, короче, всех сейчас быстренько. Так, минку ставим тут, чтобы пройти туда вниз. Опять Кирилл Саленов играет с нами. Третий раз подряд. Похоже, он мой будет вечный напарник, ребята. Насчет напарников, ребята, вот мне многие писали то, что голос на супербосса проходить будем. Каждый день. У меня есть напарники, ребята. Их как бы два у меня напарника есть. Максим Степ и вот Кирилл Солёнов. Я с ним прохожу сейчас, как бы, да. Если их не будет в сети, то тогда я с кем-то сыграю Супербосса на видос. Если они не будут в сети в тот день, то тогда возможно. Пока что я играю с ним только. Так что даже не пишите мне в комментарии. Ну, пишите, конечно, я, может, даже соглашусь, когда кого-то не будет там в сети, да, вот это можете писать. Вот. Как бы. Я не против. Вот, такие дела, ребята. Что он делает? Балка воздуха стреляет чем Блок, блок. Блок можно. А, у него блок не улучшенный. У него, кстати, есть страничка, ребят, тоже не прокачанная, я это уже говорил. У него тоже 17 уровень. Страничка не прокачанная. Вот. Поэтому он тоже качает страничку со мной на месте, как бы... Ну как, он не качает ее, он просто играет иногда на ней, как бы... нашли просто на игру. Как, в принципе, и мне... Насрать уже на игру. Ну, я... На этом фейке, ребята, мне хочется играть, реально посмотрим. На этом фейке мне реально хочется играть. На основе уже заебался играть. А на, на этом фейке уже как бы хочется, ребята, ребят, снимать как бы его. Заберодить на этом фейке хочется даже... Ну пока что я играть на ставках не буду, ребята. Только на супербосах и боссах буду ходить. В ролик будет только так снимать. Потом когда-нибудь будут стримы По с нуля Будут стримы, очень долгие стримы Я буду ходить в топ на этой страничке, в этом Буду ходить в топ в стримах Весь процесс игровой на этой страничке я запишу Полностью Буду улучшать все оружие даже Легенды собирать буду, может, какие-то Но это пока что я точно не знаю, когда это будет, но... Вормикс с нуля будет очень долго Сниматься у меня, ребята Вот, как бы... Вся история будет записана на видосах. Полная прокачка будет на видосах записана, ребята. Босс элементарный, ребята. Босс вообще изичный. Это вот фермеры, поэтому пираты. Это вообще босс легкий такой. И вот тут фалити даже нечего особо. Как видите, мы уже убили фермера. Надеюсь, он сейчас не залезает. Хотя он уже не сможет завязать, потому что я сейчас газ его убьет сейчас. Вот. Остается капитан, этот у него много, много хп еще. И эти матросы, блять. И это точно зомбак воскресился. урод ебаный зомбак. Ну замбак сдохнет, скорее всего, в газу в этом, да. На ну, зомбака нет вак, насрать, по сути. Он сливает ход, но это ладно. Это не важно, в общем. Так, сейчас просто УЗИшкой. Потому что, ребята, у меня уро... такого оружия нету на урон хорошего. Только у ЗИшка у меня на урон такая вот, которая снимает. какие-то хп можно снять УЗИшкой этой. Потому что другие оружия как-то вот, вообще, нету огнемета у меня, нету нихуя у меня, даже оружия нету такого двухстволки, какой. не двухстволки, а это другое оружие, короче, вот, я бою мудрою, но его нету у меня, Ни калаша нету, ребят, даже обычно, вот. у меня только из урона, я наношу урон только газы, газовые гранаты, и, в принципе, и арбалетом и кувалкой и или и просто утоплю, поэтому таких, таких оружий нету у меня других он делает? Топит его зачем? Зачем топишь его? Скорее всего, он опять же появится где-нибудь на, на балке, опять же, на этой, да? Ну, как я и говорил, ребята, как я и предполагал, он появился на балке. Сейчас кувалочки можно его ударить или ложкой, там. Зачем он? А, я думал, он и на ложкой Ну, газ, ложечки, да, газ тоже нормально затащил. Ну, кувал тоже заебись, кстати. кувалду. Вот затащу, пацаны. Все, прошли с первого раза, ребята. У нас еще миссии будут впереди. Как обычно, я их либо ускоряю миссии. Так, убью я его или нет? Кажется, не убью. 4 хп оставил. Ну, охуенно, пацаны. 4 хп. Я не мог убить уже просто, вот Да, такие дела. Надеюсь, вам нравится проект, ребята, этот. Мой. Потому что я стараюсь, ребята, я точно стараюсь над своим каналом я его забрасывал очень много раз свой канал ну как забрасывал видос я снимал очень редко иногда сейчас видосы часто выходят теперь каждый божий день снимаются по два видео каждый день снимаются ребята по два видео на канале выходят каждый день я стараюсь не запускаю свой канал теперь вот такие дела поэтому ставьте лайки на канал подписываемся на мой вот на паблик там мы подписываемся правда в паблике там будет только видосы выкладываются в основном, потому что в фабрике я там ничего другого не, не знаю, что выложить в фабрике. Только одни видосы там снимаю в фабрике да? Что нужно? Давайте с ковров ударим. Уже заебался просто, валить его. Еще сейчас, не дай бог, отоплю его. Мне кажется, я сейчас могу утопить его. Ну, я, точнее, капитан может утопить Кирилла. Может, ну не факт, конечно, не факт. Что он вообще делает, я не понимаю. Он стреляет меня, скорее всего, да. И промазал. Красавчик ты. Все, добиваем его, капитана, этого. С помощью гарпуна. Все, ребят, прошли. сто раза. Элементарная комбинация сегодня. Опять же, фуза рубины. Ой, рубины. Опыт. Медальки, шапку ключик. Ключики у меня, кстати, копится потихоньку. У меня 17 ключиков, ребят. На этом фейке я, может даже раскрою ключики потом. Накоплю когда-нибудь 100 ключиков и раскрою их. А, соберу бонус, кстати, вот, видите, первый день захожу. После пятидневного бонуса я получал, 5 дней подряд проходил. Босса, да, теперь еще цепочка масла, медаль, у меня. Вот, все это я делаю на видосы. Даже бонусы на видосы собираю. Прикиньте, ребята, как его всю историю Памы этого фейка на видос чисто все. Так, откачаем реакцию Ребята, качаем реакцию тоже мне Очень многие, ребята, не качают реакцию Хотя смотрит мой проект очень много людей и качают реакцию из них очень мало потому что я всегда, ребята, взаимно качаю реакцию всем Чисто всем качая, поэтому качайте на реакцию, ребята. Добавляйтесь, а на друзья. Сейчас мы всех, друзья, примем как раз. Вот, такие дела. И пройдем а, миссии. Четыре миссии у меня остаются. Всех принимаем, друзья. Заявочки, да, ребята. не стесняемся. Всех приму, друзья. Конечно же. И качайте на реакцию, ребята. На основе, кстати, друзья, не всех принимаю, уже на основе там у меня уже. 205 заявок, по-моему, даже больше, я не принимаю. Никого на основе. Ну принимаю, но очень редко кого. Поэтому легче, наверное, попасть ко мне в друзья на фейк, чем на основе уже. Муж на основе я не принимаю все. Друзья, Те, кто есть, то те есть, короче. Вот. а на фейке можно попасть ко мне в друзья, ребята. Добавляем, добавляем, добавляем. Всех, всех понимаю. Это может было даже вырезать, ребят. Ну, но... как-то... Пусть начал, значит начал. 59 заявок было, друзья, у меня, ребята. Красавцы. Молодцы. Обновим. И 0 заявок. А теперь поехали снимать миссии, ребята. Точнее, их будем обрезать. Может быть, босса против кого-нибудь, да, допустим, тех же, типа того же друида допустим, но дует для меня сложный. Босс на этом фейке сложный, босс на этом фейке, ребята, на основе дует очень легкий босс, а на этом фейке босс реально сложный. Нужно на Король мертвых тоже нужно закупить, у него арсенал нужно купить нормальный. Хотя, бы, потому что у меня арсенал боги, ребята, поэтому пока что на боссах я остановлюсь вот на этих. А будем валить супер-боссов, проходить миссии, ребята, пока у нас не будет хороший арсенал. Поехали, первую миссию сыграем. Посмотрим, как там у нас. Ну, это будет долго, поэтому я сразу это вырежу. Первую миссию прошел, Чуть не была ничья, ребята, сейчас офигел просто. Идем дальше. Следующая миссия, вторая по счету. Тут она будет, походу, походу... Ну, в принципе, быстрая миссия будет, давайте просто ускорим.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 Еще одна миссия пройдена. Это будет реально долго, пацаны. Это будет игра на ХП. Миссия ХПшная, ребята. Поэтому я точно вылезу. И последняя миссия остается, которую я, ладно, промотаю просто. Тут правда вылезти трудно. На этом Вормик с нуля заканчивается, ребята. Спасибо за просмотр. Оставьте лайки. Подписка на канал, на паблик. И всем пока. До завтра.